по совсем Я другим правилам. Всегда побеждает сильнейший. Сила в единстве, в вере, спущивший наших подопечных. И именно благодаря этой вере мы можем защитить их, направить их, не дать им скинуть пустыне. Но ты, Юль, ты не смущаешь моих подопечных. Они ведь её раздвеять! Почему замолчал, а? Артём, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебя открыть. Держись! Это бойня. Ты, я смотрю, не сдерживался. Фу. Ничего себе. Вот значит, о каком плане Гюль говорила. Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда. Я пошлю, ребят, прикрыть отход. Дверь поддается. Артем, давай поднажмем. Я Ты Занимаю хотела создать новый мир? Вижу противника! Не выйдет! Здесь...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 Фанатики с Волги, людоеды из бункеров в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда? А война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не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 Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо. Знаешь, Артём, я вот смотрю на Стёпу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Беги, Тёма. Я ещё посижу... А мой, мы идем! Все в лучшем виде, Артём. А это с нами.